Может быть, вместо того, чтобы идти на тренировку, вам надо взять и поспать. И это даст больший эффект и больше результат, чем тренировка. Да? Потому что если вы совершили какое-то насилие над телом, а вам энергии не хватает, ну, все вернется. Все потом вернется. Причем вернется, знаете как, не так, как вы хотели. То есть даже хуже произойдет. Вот. Мы сейчас говорим о том, что, конечно,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 вы сами писали о том, что в комплексе да, с тренировками дало дал какой-то результат. Но опять же, какой-то результат, насколько этот результат был стойким. Да? Мы же об этом как не просто постоянно да, с ума сходить и делать антицелитные массажи и там тренироваться до упаду, а как сделать так, чтобы это стало естественным для вас, чтобы вы не тратили на это уйма сил, времени, даже в конце концов денег.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 консультация, а можете сэкономить время и деньги, если вы запишетесь сразу на обследование, полное обследование организма, которое позволит составить план того, как вам двигаться. И вот полное обследование стоит 3 500, и туда же входит вот эта консультация 1200. Если вы, например, просто на консультацию придете, вы заплатите 1200, потом, например, захотите пройти, пройти диагностику, снова надо платить. Поэтому сразу записывайтесь на диагностику, ну, как вам удобно.